Всем привет! Сегодня хочу с вами поделиться отзывами вот о таких классных продуктах, которые мне сейчас помогают в данный момент во время моей болезни. Да, я не простыла вот с температурой недели уже, был очень сильный кашет. К счастью, он сейчас уже почти прошел. И мне вот такие помогают средства. Такой вот дополнительный источник витамина С, цитрактив. Он у нас состоит из экстрата косточки грейпфрута. Ну а вкус, я вам сразу скажу, не из приятных, горьковатый. Так как ну, грейпфрут у нас сам по себе, он фрукт такой не особо сладкий. Но пить можно. Разводится он, берется 25 капель, разводится на 200 мл воды и пьется во время еды два раза в день. Вот именно он служит как дополнительным источником витамина С. Можно как для профилактики пить, и так именно во время болезни. Еще вот я себе взяла такой вот пихтовито. Ну, в этом я бы сказала, вкуса, можно сказать, почти нет. Он неощутимый. Так какой-то есть, непонятный. Ну, знаете, как привкус ела, каких-то, что-то вот такое вот. Но приятный. На вкус. Он и здесь состоит у нас из сока пихты сибирской, поэтому именно тут идет привкус такой. Здесь уже разводится 20 капель. Также на 100 или 200 миллилитров воды. И поэтому здесь пропорции уже меньше. Здесь 30. Вон, сам объем меньше кот данного средства 15735. Это вот у нас идет именно для укрепления иммунитета, чтобы поддерживать свой организм, чтобы наш организм боролся с, с различными болезнями, также и с простудными. Я да, забыла вам сказать, что у нас код 15720. Конечно же, мне еще вот такой вот классный наш вкусный имбирный напиток помогает во время болезни. В нем входит в составе имбирь, мед, лимоник, шиповник. Все средства именно хороши вот, во время простуд. Пью я его на ночь, перед сном горячим. Мне нравится этот вкус, так как мед я люблю. Имбирь я тоже. И он получается такой, знаете, как как вам объяснить, мед с имбирем, вот какой-то такой вот вкус, как вроде, потом что-то где-то щипит и греет в то же время горло, когда уже его выпьешь. Ну, вкусный, приятный напиток. Код его 15719. Такой вот у нас классный чай есть. Бронха. Он у нас есть этот. Называется «Легкость дыхания». 100% натуральной травы в составе. Хорошо помогает во время кашля. Вот я за несколько дней, можно сказать, избавилась от кашля. Кашель был у меня ужасной вообще минуты разговаривать не могла. В составе, как вы видите, тут одни травы, которые именно уже помогают нам в том, чтобы у нас отхаркивалось, воспаление снималось. У нас сходит трава и мачеха, трава чебреца, цветки и ромашки, шалфей, плоды шиповника и корень солодки. Все эти травы, которые именно помогают нам при кашле и при отхождении мокроты. Код данного чая 1569. Вот в этом пакетике у нас идет 20, 21 пакетик одноразовый. Сейчас вам покажу. Неудобно одной рукой открывать. Запаковала. У нас идет они упаковочки, идут на вот таком вот замочке. И вот плотно закрыла. Даже вот открываешь аромат такой Фу, такие вот пакетики. 21 пакетик упаковочки. Вот он защелкивается. Все. Чай при этом остается закрытый. И вот такой вот чай еще пью. Противоспалительный травяной сбор. Тоже вот именно снимает воспаление. Помогает при простудах. Тоже тут именно у нас идут травы. Ничего лишнего. В составе нет. И вот классные у нас продукты, которые помогают во время болезни. Также вот еще я пью витамины, водоросли их, хлорелла и спирулина. Они тоже идут у нас для поддержания иммунитета нашего. У них очень большой состав различных витамин и микроэлементов, которые нам нужны в нашем организме, так как с пищей мы не получаем тех витамин, которые необходимы для нашего организма. От данных водорослей у нас идет 15757. Пить их надо... Взрослому человеку 6 штук во время еды. количество их находится 200 штук. Поэтому на курс лечения, ну вот на курс, как у нас длится каталог, как раз хватает на 3 недели. И, конечно же, мои незаменимые, которые я пью на постоянной основе, это омега. Код у нас омеги 15722. Мегу должны пить все, она всем необходима для здоровья и живица, конечно же. Живицы и у нас в составе ее входит масло кедровое и код 15728. Масло кедровое, оболочка капсулы у нас состоит из желатина, глицерин. все натуральные продукты. Никаких ГМО, Ешек различных у нас нет. Все это даже можно посмотреть, различные сертификаты, все на сайте компании Faberlic. Вот такие вот классные продукты у нас есть в компании, которыми я пользуюсь. И теперь я вам хочу показать цены, почему чем у него в нашем каталоге. Давайте с вами посмотрим те продукты, которые именно я вам показала. Смотрите, водоросли идут сейчас по акции со скидкой 45% всего лишь 999 рублей вместо 1800 Эти скидка классная также у нас вот цитрактив тоже идет со скидкой вместо 1200 899 рублей имбирный напиток 499 рублей тоже идет со скидкой вместо 700 рублей вот эти какие классные скидки нам предоставляет компания живица он идет вообще хит продаж. Все, все приобретают. Даже одно время у нас не было пару каталогов живицы. Все ждали. Сейчас все запаслись. Тоже идет со скидкой 599 рублей. По каталогу вообще черная цена 800 рублей. Сейчас вот идет акция на эти продукты. Также пихтовита идет тоже по акции. Сейчас он в каталоге идет 479 рублей. Омега-369 тоже идет по акции, 539 рублей. Смотрите, какие классные акции на все продукты. Ну, вот и чаи. Давайте посмотрим, вот он, Оливье. Идет по 169 рублей со скидкой 45%. Вообще классно же. Черная цена у него 300 рублей. И чай Бронха у нас идет сейчас по акции с небольшой скидкой 229 рублей. Если вы не являетесь консультантом компании Faberlic, тогда вы можете зарегистрироваться на сайте, и у вас будет скидка плюс скидки каталога еще 20%. Как зарегистрироваться, пишите в комментариях или проходите по ссылке под моим видео. Она, там у меня можно зарегистрироваться и в первую линию, и в ветку можно также связаться в любом мессенджере со мной если вам что-то непонятно и сейчас у нас для новых консультантов действует акция если вы оформляете в этом каталоге заказ от 1500 рублей каталог у нас действует до 5 июня то с 6 июня по 26 вы сможете получить бонусом 500 рублей на личный счет в компании faberlic при втором заказе компании при этом вы сможете приобрести продукцию со скидкой уже от 20% на любой товар, вне зависимости, что вы для себя приобретете. Присоединяйтесь к мою команду. Если вас заинтересовала скидка, пишите или проходите по ссылке под видео и регистрируйтесь в компанию. Всем пока!